Ты же снова оделся Че, я не... сейчас пойду скоро Не идет тренер? Не, у тебя есть чаек? Поделись Привет всем, с вами команда Patriots Да, Сань? Да, Сань Саня немножко Грустно, сегодня очередной субботний день Поэтому снова не в саду Будем тренить В комментах нас попросили показывать какие-нибудь жесткие такие трения Поэтому сегодня будет жесткое трение спины я Которое буду... называется «Две тяжелых лесенки» Ну, Саня не будет. Сань, почему у тебя не будет? Не система, собой говно Мы перефразируем Саня. <свят> вот, собственно, первое. Когда вы, первое, первое, самое главное. Когда вы тренете на улице зимой, главное очень, очень хорошо разреться. Сейчас, сейчас весна, я не знаю, что у Когда вы тренете на улице Кто и когда на улице зимой? холодно, что, главное очень тренет? хорошо развлекаться. На улице минус 5, что значит холодно? Минус 7 Оп! Оп! Но не минус Оп! 27 Оп! Итак, после того как вы размялись, первое ваше упражнение будет лесенка Лесенка. 1, 2, 3, 4, 5, потягиваем их как обычно, но вы не слезаете, до максимума доходите Вы не слезаете с турника, а после каждого подхода отдыхаете 5 секунд в висе То есть сделали 1, повисели 5 секунд, сделали 2, и так сделали на максимум и таких у вас будет часы. три раза, три серии. Погнали! А второй раз я А Это то нечестно, да? Ну они видели же. Марина умеет подняться, Давай, Марин. Ты видал? Ты видал ты вот ты так вот. Бы. Потому что Борис. Головокружительные все, успехи. Все, все. все, все. Два подходника пока сделали. Немножко забились ручки А Сане предложили сесть. Они, они предложили сесть, сейчас Саню будут снимать Сань, каково это, когда тебя снимают? Чувствую себя, вот у сняли Это прекрасно, когда тебя снимают Так, после трех подходов да, и после того, как вы ни хрена не спали ночью тебя, Может показаться, что будет тяжело делать эту вторую тяжелую лесенку Но... Там что-то с выходами? Это не так, да, там с выходами. В общем, второе упражнение. Комбо. Вы делаете 5 подтягиваний, выход, 5 дипсов. Это первый подход. Во втором вы делаете 10 подтягиваний, 2 выхода, 10 дипсов. В третьем 15 подтягиваний, 3 выхода, 15 сжиманий от турника. В четвертом 20 подтягиваний, 4 выхода, 20 сжиманий от турника. И потом то же самое идете вниз. Отдых между подходами, но ну, желательно минут 5, а там уже как получится. Ну, тут на просто самом деле, главное вот будет. на таких вот еще, вот. бывают нижние тоже. Посмотрим, как И будет у нас. Второй подход. Да, ⁇ -мо ⁇ Давай сможешь. Потому что турник холодный. Что-то Антон Когда турники холодные, выход тяжело делать. Лучше делать в перчатках F1. Пошла реклама. Не не реклама, это реально так. Ну ладно, я это сделал, да. Я сделал, сейчас отдохну и буду третий подход. 15-3. Это я ты выход, не вставляй это видео. Люди не должны это видеть. Люди не должны видеть твой позор. Что ты делаешь, молюсь, скажу слез, слез божество! Oh, что-то слишком серьезно для таких ничего. <свес> Руки еще не на подмышку прыгаешь. <свес> Врежь ему, пожалуйста. <свес> <свес> Ты еще и болтай, да я смотрю, тебе не тяжело. <свес> слабо. Вообще, эта программа, конечно, не для холодов, когда нехрен вообще ничем дышать и когда ботиночки по 1,5 килограмма. Это все таки программа для лета, для одежды меньше все полегче. Ну, мы треним, что делать. Надеюсь, у вас получится получше, чем у меня сегодня. Еще надо высыпаться, ребят. Когда не высходит, все гораздо Да. Да, я вот назвал Надо Россию, что... Народ ну, здесь такой Ой, что Налево не идет вообще. А потом как такая удивлялась, да? Которые... Они, они сами не Да, они уже умные такой провод Только они полежат туда отвечать, взорвался Любое лишнее движение, взорвался этот хотят через самое. Они просто сейчас себе себя идут Нет, ну, таким образом Зачем? Вот там КБР Договорятся, чтобы бесплатно провести эту программу И всё Они тут только полушарки Эти говорят, мы будем вам я Всех лопуты идут в Не помню, кто именно спрашивал у нас про туалет рядом с площадкой не скучно. Вот он такой современный, полностью оборудованный. Как вы видите, это вам не кабиночка, тут тепло, тепло,